кто-то нарисовал Андрею покажи, гляд вот так его Айджой грубили Пошел, бь. Драка, драк Тма, бь. Драк Вадима Корра, Сингапур, бь. Так что там еще он заказал мне? Провод, допы, такой большой кулер. Суль. По ссылке аккуратно справа. Самолет.